Всем приветик совет от разума расклад плюс дорог. Отношения деньги а, отношения. Отношения к деньгам. Также отношение к себе. Стараться относиться к деньгам и к себе намного лучше. Можно себе раз в неделю только позволить то, что вы хотите. Но идти на поводу желания, на чувств. Разум говорит, то лучше использовать правильность именно к деньгам трата, Также в любви. Возможно, у кого-то есть любовь к деньгам. Также эту любовь надо постараться не тратить деньги, а именно их постараться беречь, и Давайте, смотрите. Какой совет еще разу? По поводу отношений. В любви к себе, к деньгам стараться относиться намного справедливее и правильно, Иметь именно... В плане трат, в плане, чтобы стараться также сэкономить деньги не тратить. Половину можно тратить, половину оставить. Любовь к себе стараться не критиковать себя, а именно относиться с любовью. Все вредные привычки это, точнее, все, все вообще вредные привычки, они являются кармическими уроками. Постараться их вообще убрать. Не то, что убрать, а отказаться. <къем> отказаться от таких вредных привычек. Вредят вашему здоровью. Также бывают и психологические привычки, зависимости, именно вот хочется постоянно вот что-то. Не то, что коллекционировать, а бывает, что сложно сказать нет. Когда хочется что-то, вот как в рекламе, увидели, все, захотелось, и решили это купить. Увидели другую рекламу, захотелось, что там вот на этой рекламе, и тоже пошли, купили. Вот именно здесь вот брать, именно включать разум. Именно если в рекламе что-то вам нужно, необходимо, то это можно брать, покупать. А если же нет, то есть у вас уже есть это там, зачем вам еще? Надо относиться правильно, именно к деньгам, к себе, и вот к, ну, к вредным привычкам, которые у вас есть. Обязательно, обязательно стараться их не то, что убрать, а именно сказать вредным привычкам нет. О любви говорит да, больше к себе прислушиваться. По поводу денег. Также относиться к себе и к деньгам стараться не тратить их. Если будете вы стараться хорошо относиться, а не вот так, как на ветерах кидать, и не тратить налево-направо, а именно хотя бы половину тратить половину оставлять, то финансы у вас будут намного больше увеличиваться. Имеется в виду, что они будут копиться, ну не то, что копиться, а и прибавляться, и умножаться, и намного больше станет. По поводу здоровья. Относиться к себе, к себе <coughs> и к своему здоровью с любовью. Стараться любить больше себя, свой организм. Понимать, что если у вас что-то болит, то это обязательно необходимо обратить внимание. Если прям вот вы чувствуете, что что-то не так, обязательно обратиться к, врача к врачам. Также любить не только себя, но еще стараться и окружающих, которые вас окружают. Дарить именно тем людям любовь, которую, которым вы испытываете чувства. В отношении своей жизни вы относитесь. Также хорошо, старайтесь поступать правильно по справедливости, правильно относиться к деньгам. Также стараться относиться не только в финансовом плане отношения, чтобы у вас были, но еще и отношения к вашей жизни. Также вы начнете чувствовать, что у вас есть именно талант в чем-то, и вы, возможно, будете сомневаться. Будете думать, что сил может не хватить на талант. Разум говорит, если у вас есть талант к чему-то, обязательно стремитесь. Здоровье вам позволяет. И деньги вам позволяют, чтобы заниматься именно... И не то, чтобы заниматься, а развивать свой талант. Также хорошо. Вам поможет самоконтроль. Именно в том плане, если вдруг вы будете думать, что... В плане таланта у вас, возможно, можно не получиться. Это не такое, У вас все получится. Вы все можете. Просто вы не делаете. А если вы начнете делать и страницы, именно развивать свой талант, то у вас все получится, и вы все сможете. Главное не только желание, главное еще и действие. Кстати, по поводу отношений. Если вы распорядок дня сделаете, то у вас будет дисциплина. У вас будет план составлен на весь день, также на неделю, на месяц, на год. И не забывайте в этом плане, если вы будете составлять именно график своего дня, или там месяца, или года, обязательно. Несколько часов просто пустыми оставляйте. Не то, что для отдыха. Для отдыха это отдельно, там будет несколько часов. А, или там сколько минут, если вы будете несколько раз в день писать. Например, утром отдых, днем, вечером. Да? И не брать ночное время. Ночное время это для сна. А также оставлять несколько часов, там час-два или три просто свободными. Потому что в это время вы, возможно, захотите еще чем-нибудь заняться. Либо у вас интерес появится, <кх> чтобы развивать другой совершенно тон. Вы можете начать учиться совсем другими... Идеи. Не то, что идеями, а вы вот другими интересами захотите начинать учиться. В жизни вы решаете все сами. Также вы в жизни учитесь. Как по есть век живи, век учись. В отношении. В плане отдыха сна обязательно надо уделять себе времени. Высыпаться, чтобы набирать силы. И чтобы ваш организм, ваше здоровье отдыхало. Во время сна отдыхаем не только, ну вот сами мы душой отдыхаем, но еще и наш организм отдыхает. Набирается сил. Также в душевном плане тоже отдыхает. Во время сна наша душа. А вот разум, я бы сказала, что разум, обычно он <coughs> во время сна, ну там уже подсознание, сознание, вообще сам разум, он уже подсказки дает, видите, снов. <coughs> также можете не переживать по поводу ä, именно любви к себе, то, что думает, что вы только себя любите, вас тоже любят. Возможно, вам не говорят, потому что вы не говорите, если вы начнете говорить, кого вы любите, <coughs> также и вам могут сказать. И по поводу денег. Переживать не нужно. У вас все, все будет. Главное начать. Начать копить. Начать, начать сначала экономить. Начать копить и начать правильно тратить. По поводу любви. <coughs> Возможно, по поводу любви чувства у вас будут не только именно в финансовом плане, там стараться сберечь и побольше накопить финансы, но и также по поводу чувств. Стараться <coughs> чувство правильно распределять. Именно в том плане, что вот если у вас мысли, у вас не, ну, постоянно не то, что такое-то, постоянно рядом с вами мысли, о чем-то вы думаете не можете успокоиться, решите этот вопрос. Или дайте отдых. Именно разум вам говорит, чтобы вы правильно, чтобы вы правильно старались рассуждать, почему так, из-за чего, для чего. Правильно приняли решение и сказали, что если даже у вас сейчас не получится принять решение, поступить правильно, то вам хотя бы несколько часов нужно отдохнуть. Не то, что переключиться, а просто сказать самим себе, я сейчас об этом не буду думать, я буду отдыхать там, или буду думать о чем-то другом, о важном. По поводу, также здоровье надо думать, не забывать относиться к себе хорошо. Если даже вдруг финансы, которые у вас будут, нужно будет потратить на здоровье, то обязательно старайтесь с умом именно те которые вам необходимо, также к врачу обращаться, анализы ставить, смотреть результаты анализов, что врач назначает, и только тогда уже можно покупать, а не вот так просто самим приходить, назначать себе, вот, ну, в аптеке якобы вот, пройти, назначить самим все лекарства. Так не делается, во-первых, потому что вы не знаете, что вам необходимо для организма в данный момент, именно в данный момент, какие витамины, какие лекарства. Также во втором, именно вот самое нужно важное, что у вас, возможно, если даже по поводу антител. Есть не то что антитела а вот чувствительность. К лекарствам к витаминам. Ну да, антитела можно даже и тоже их сказать. Что, возможно, то лекарство, которое вы подумаете, что вам может помочь, на самом деле вам не поможет. То есть, либо будет там дозировка не то либо же вообще будет неэффективно, поэтому только врач назначает вам. Именно правильно назначает вам лекарства и вы уже можете их обязательно пойти купить и применять. Также в отношении по поводу ну, таланта и. Не то, что талант, а еще и. В плане каких-либо наук, ну, тут уже неважно, какие науки, вы можете заинтересоваться в основном, либо же какими-то конкретными сферами деятельности людей, наук, ну, что вас интересует в данный момент, либо же вы можете заинтересоваться много чем. Вам стоит обратить внимание, и по порядку все идет сначала, если вы, например, не знаете там определенно что-то, вы сначала почитаете про одно, а потом попытайтесь понять, что вы прочитали, а прочитано. Потом уже второе, третье и так далее. Потом вы уже сможете это все воедино собрать. В отношении... Трансформации, начать думать совсем другие мысли. Именно в том плане, что вам нужно переключиться не только вот если вот у вас есть только работа, но еще в плане именно тех интересов, которые вы думали, что да, вот потом, потом, потом, я потом буду это делать, или там не решаетесь, возможно, хотите отложить на другое время и сказать, Кхе -кхе", что время еще будет, время обязательно дойдет до того момента, когда я вот приступлю к тем делам, которые хочу сделать. Обязательно надо именно заниматься теми делами и распределять время так, чтобы вы смогли Именно заниматься и делать все те дела, которые вам необходимы. Сделали все дела, которые нужно, Отдохнули и уже начали заниматься там увлечениями, хобби. Вот правильно будет, если распределить... Вообще правильно будет не то, что распределить на этот план на, на день, на месяц, на год. Ну, вообще лучше в идеальном плане ставить, конечно, на год. Потом на два, на три и так далее. И можно тогда до 10-15 до лет все писать весь план ваш. Ну, еще и список. Список вот так вот пишется. Вот один, два, три, четыре, 5 вот так вот пишется список. И уже пишите именно конкретно, чем бы вы хотели заниматься. Там, научиться, я не знаю, вот играть на инструменте, научиться петь или хотя бы ноты научиться читать и изучение нот. А петь уже уже будет отдельно, потому что благодаря э, нотам вы сможете уже начать правильно петь. Только так. Читая ноты вы сможете уже понять, как надо петь. Только по нотам. Также по нотам. Кстати, да, первой это нота сначала, потом вы сможете научиться и играть на инструменте и петь. Все по нотам. И также если вы захотите чем-то еще научиться новому, на кататься на коньках, на роликах, на лыжах или же захотите научиться чему-то новому, начать. В творческом, не то что в творческом, но еще в других сферах. Научиться там что-то конкретно готовить. Или же постичь какую-то вот сферу науки, медицину Или же по поводу физикой что-нибудь связано, Это вообще что угодно. Вы можете вот так вот целый список написать. И вот так вот по порядку, чему бы вы хотели научиться. Также вы можете обучаться не только сами, но и еще в коллективе. То есть со своими друзьями. Или же найти именно группу тех людей, которые тоже интересуются. теми же сферах интересов, которые и у вас. То есть по интересам. И также стараться увидеть себя со стороны, как вы поступаете, что вы делаете, правильно ли вы поступаете. Стараться не только понимать себя, но и видеть себя со стороны. А так ли вы все делаете? И также задавать вопрос, а так ли нужно было сделать, а как еще можно было сделать? Обязательно все эти вопросы не забывайте задавать себе. И по поводу, когда вы будете чему-то обучаться, самым лучшим эффективным способом это будет именно то, что вы будете записывать. Вы записали то, что вы, чему вы научились, что вы там запомнили, как вы это поняли, вы своими словами это все записываете. Записали. И можете уже об этом не думать, уже забыть. Все, убрали, да, записали, все, забыли. Начали заниматься совсем другими там, идеями, науку, еще что-нибудь, ну, что-то другое начали изучать, проявлять свой талант именно в любой сфере, чем вы хотите. Именно дальше продолжать уже. вот Тут мы уже все оставили и берем следующее тоже, записываем. Чему научились, для чего надо было это. И также, что вам это дает, какие плюсы. И, кстати, как это можно все реализовать. Если даже записывать, например, стихи, стихи можно писать. Для книг, для песен или просто сборник стихов. Потом их можно распечатать, дарить, продавать. И получается уже как бы будет доход. Вы сможете даже открыть свой бизнес. И уже вы будете свое творчество в финансовом плане как бы не то что как бы открывать а у вас будет ваше творчество будет вам приносить стабильность в финансовом плане вот записали все это убрали это совсем другое то что тут записали запомнили. это другое все убрали и это тоже убрали и решили заняться например как там я не знаю правильно ездить на велосипеде именно пишите какой велосипед там что необходимо для велосипеда там равновесие, как держать как тормозить стараться правильно какая одежда нужно там штаны обязательно вот, бывает что если широкие они могут зацепляться за этот за цепь их может заживать, поэтому надо аккуратно стараться следить за этим не забывать даже что необходимо для велосипеда там, я не знаю, звонок, что еще? Сейчас помню, что что необходимо. Фара, звонок, фонарик, если в, ноч... ну, в ночное в вечернее время, когда уже начинает темнеть. Также насос. Что же еще? А, зеркало, да. Да, зеркало. Ну, вот все вот это пишет, что необходимо рама, кстати. Хотя, рама, конечно. Да, рама нужна. Рама нужна. А ее можно в любом положении ставить. Рама. Хотя, с другой стороны, можно и без рамы. Нет, рама, то, что нужно. Все, что необходимо для велосипеда. Вот даже сидушка. Сидушки есть разные. Но если вы думаете, что, о, какая ну, классная да, вы поедете, посмотрите и даже почувствуете, да, как она намного лучше или нет. Так что еще... А, перчатки для велосипедистов. Также можно и без них, но все-таки вдруг пригодится. И вот эти вот, которые в вот, руки, тоже вот они могут слетать. Но это со временем уже, когда вы будете использовать, они уже могут намного быстрее изнашиваться. Вот записали все, убрали все. Про это можете забыть пока, да? Начинайте еще чем-то заниматься тоже. Все записали, все вот так вот записали, все. Вам надо что-нибудь? Вот, взяли, вспомнили. Значит, читаем. Ага, все, вспомнили. И делаем, да, то, что надо. Вдруг захотели там -то. тоже вот этим делом занять. Не то, что этим, а именно вот время провести. Начать действовать именно в том плане то, что вот вы записывали, вот время пришло, все. Вспомнили, начали действовать, делать, практику проходить. даже и здесь вспомнили, почитали, тут и так, же, и так далее. Ну вот то, что вы вот так записывали, да? Записали, забыли, записали, забыли, записали, забыли, записали, забыли. Все, у вас освобождается именно не то, что вот память, а именно освобождается ваше время внимания. Вы были сосредоточены, ваше внимание было именно здесь. И это ваше внимание, оно уже приключается на что-то другое. Вот вы уже изучаете что-то другое, новое и записываете. Когда нужно, будет возьмете, почитаете и вспомните. Совет от разума. Стараться правильно рассуждать и именно использовать свой разум. Если вы даже будете не то, что сами себе задавать вопросы, а отвечать на эти вопросы. Самое главное понимать именно, вот анализировать, зачем, для чего, почему. И стараться правильно поступать. Быть разумными, справедливыми, честными, правильными. Всем пока.